Привет, друзья! С вами, как всегда, Ревкация Фуддинов, автор музыкант. В предыдущем выпуске журнала мы рассматривали события 73 -го года прошлого столетия. Ну а сегодня поговорим о 1974 году. Что происходило тогда в области музыки? Появился новый вокально-инструментальный ансамбль, который назвали «Лейся песня». База у них находилась в филармонии в городе Кемерово. Руководители коллектива были некие Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. Многие музыканты той поры часто шутили, называя этот ансамбль, не лейся песня, а Лейся-Пейся. Ну, что поделаешь, музыканты! А музыканты это такой народ, э, ну как вам сказать, ну палец в рот не клади. Откусят не палец откусят руку по локоть и вообще если сказать другими словами то эм, любят подвергать критике просто буквально все что лежит на поверхности яркими исполнителями в этом ансамбле были владислав андрианов ну песни помните где же ты была вот увидишь и игорь иванов который ну, спел достаточно вообще много популярных песен. Ну, одна, например, из них – это песня «Прощай» или «Песенка сапожника». Ну, а с 1976 года этот ансамбль возглавил Михаил Шафутинский. Годом раньше, в 1973-м, состоялась премьера 12-серийной экранизации романа Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Режиссера Татьяны Лёвзновой. Наверняка все вы этот сериал знаете, и пересказывать содержание, ну, не имеет никакого смысла. Но вот песни из этого сериала, композитора Михаила Таревердиева, стали наипопулярнейшими и раскрутились, если так можно сказать, на полные обороты в 1974 году. Кстати говоря, Таревердиев подвергся многим нападкам со стороны композиторов и музыкантов в то время. Так как эта песня его была частично, ну, плагиатом песни, если так можно сказать Помните, я в предыдущих выпусках показывал песню в исполнении Энди Уильямса. Она называлась Love Story Значит, если немножко проанализировать, то у Энди Вильямса в песне Love Story там мотив, значит, сейчас вспомним. «Where do I begin to tell the story? Oh, how great love can be!» Да, вот примерно как-то так я спел. А э, песня э, Тривердеева. «Я прошу, хоть не ненадолго, Грусть моя, ты покинь меня!» Видите, ну, очень-очень похоже. Ну, скажем, как у нас э, у товарищей по цеху, у авторов, э, мы говорим обычно так, мотивчик уж очень похож на оригинал. Но все-таки Михаил Леонович Тривердиев был и есть и останется навсегда талантливым композитором, оставившим в наследие лучшие песни постсоветского периода. А чем лучше, допустим, ну, если не надо далеко нам ходить, вот э, композитор Ян Френкель. У него была песня «Старый забытый вальсок». Вот давайте послушаем фрагмент. Слышишь, тревожные дуют ветра, Нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, Кружится, кружится старый вальсок, Старый забытый. а теперь давайте послушаем и внимательно послушаем и сравним композитора фрица крейслера это австрийский скрипач у него было произведение муки любви вот давайте внимательно послушаем не находите что это почти одно и то же или к примеру всеми уважаемая александра николаевна пахмутова вот уж действительно для меня было просто большой неожиданностью найти такое совпадение. В мелодиях я имею в виду. Ее песня ⁇ Нежность ⁇ Ну, начало запев, так скажем. Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? Вот. Красиво, не правда ли? Красиво. Потом идет такой замечательный мотив, разворачивается дальше. И вообще песня замечательная. Но вот. Если взять такого композитора, как Бенджамина Бриттона, у него есть произведение ⁇ Сентиментальная сарабанда ⁇ Так вот, давайте послушаем фрагмент этого произведения, самое начало. И вы сразу поймете, в чем дело. ⁇ Опустила без тебя земля, как мне несколько часов прожить ⁇ Давайте послушаем. Ну а за рубежом? Что было в 1974 году за рубежом? А было вот что. В английском городе Брайтоне проходил конкурс Евровидения, где победителем конкурса стала песня «Waterlow», авторами которой были шведы Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. Именно они были организаторами шведской группы Абба. Ну, скажем так, нашли певиц, конечно, не сразу. Бенни познакомился с певицей Анни Лингстад. Ну, не совсем Анни, а Анни Фрид Лингстад. А Бьерн Ульвелс с Агнетой Фельдскок. Ну, а в дальнейшем этот ансамбль стал просто звездным во всех смыслах и покорил весь мир своими замечательными песнями. Ну, впоследствии это были Money Money, Happy New Year и так далее. Ну и в заключение разрешите откланяться. Я благодарю всех вас за просмотр моего журнала. Приглашайте своих друзей, делитесь с ними и подписывайтесь на моей странице в YouTube. Всем удачи, здоровья, бодрости, духа. Я всем напоминаю, что журнал выходит регулярно, раз в неделю. И с ним нам всем веселее и интереснее. Так что вот такие дела. Пока, друзья.